В 1965 году в возрасте 90 лет Жанна Кальман заключила сделку с юристом вдвое моложе ее. Она отдаст ему свою квартиру, когда умрет, при условии, что до тех пор он будет платить ей 2500 франков в месяц. 30 лет спустя адвокат умер, а Кальман нет, и его семья будет продолжать выплачивать ей содержание еще на протяжении двух лет. И они легко отделались». Как показало новое исследование, Кальман, старейшая женщина в мире, могла легко прожить намного дольше. После 108 лет, как показало исследование, мы перестаем стареть. Теории вероятности одно из определений старения заключается в том, что вероятность смерти увеличивается с возрастом. Таким образом, у 90-летнего в 1500 раз больше шансов умереть в следующем году, чем у 9-летнего. Однако появляется все больше свидетельств того, что это увеличение в конечном итоге достигает плато. Для тех, кто старше 110 лет, их называют супердолгожители, или для тех, кто старше 105 лет, их называют полусупердолгожители, риск смертности становится фиксированным, предполагает новые исследования. В своем анализе национальных баз данных, в которые вошли почти 10 тысяч французских мужчин и женщин, доживших до 105 лет, ученые не смогли определить очевидный верхний предел возраста. Это не означает, что такие люди бессмертны. Уровень, на котором устанавливается ежегодный риск смерти, составляет 50%, а это означает, что проживание каждого следующего года — это дело случая. Что это означает, настаивают авторы нового исследования, так это то, что мы должны ожидать, что возраст людей начнет превышать 122 года — прожитых кальман, и, возможно, они даже будут достигать 130 лет. Согласно их статье, опубликованной в журнале Royal Society of Open Science, для человека, которому сегодня 110 лет, шансы достичь 130 такие же, как при бросании монеты получить 20 орлов подряд или примерно 1 на миллион. Но если у нас будет достаточно людей этого возраста, с достижениями современной медицины это станет правдоподобным. «Будем дольше жить» увеличение числа супердолгожителей делает возможным то, что максимальный зарегистрированный возраст смерти вырастет до 130 лет в текущем столетии. Но еще более важно то, утверждают они, это дает намек на сам механизм старения. Некоторые животные, например, моллюски, совсем не стареют, и выяснение причин является ключевой задачей геронтологии. Твердое эмпирическое понимание человеческой смертности в экстремальном возрасте важно как одна из основ для исследований, направленных на поиск лекарства от старения, говорят исследователи.